Всем привет! Вы смотрите «Универ в студии Анна Глазунова. Я расскажу вам о самых интересных событиях студенчества и не только. Сегодня в выпуске. Названо имя обладателя Гран-при премии студент года КФУ 2018. КФУ посетил ректор Национального университета Узбекистана. Учащийся из лицея КФУ разработал уникальный аналог игры «Покемон Гоу». В Казанском федеральном университете состоялась церемония награждения студент года 2018. Ректор университета Ильшат Гафуров поздравил всех победителей. Кто же стал обладателем Гран-при, узнаешь в сюжете.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 О подробностях визита узнаете в сюжете Валерии Муратовой. Институт управления экономики и финансов Казанского федерального университета посетил ректор Национального университета Узбекистана Аважон Марахимов. Я прилетел к себе домой. Вот такое ощущение у меня. вот Все родные. Такое человеческое отношение душевное. Нигде я не встретил. В октябре было подписано соглашение о сотрудничестве с несколькими узбекистанскими университетами, одним из которых является Национальный университет Узбекистана. Было набрано 140 студентов на программу дистанционного обучения по специальности экономика. Так сложилось, что Узбекистан вот нацелен, видимо, из-за мультикультурности, прежде всего, Татарстана, нацелен на наш университет. Мы этому рады, и мы с ними сотрудничаем. Ректор встретился с теми студентами из Узбекистана, которые учатся на факультетах Казанского федерального университета, чтобы пригласить их на работу в Узбекистан. В настоящее время более 700 студентов обучаются в различных институтах Казанского университета, а встречу посетили те, кто планирует связать свою жизнь с Родиной и вернуться домой. Аважон Марахимов также рассказал о перспективах работы, в том числе и в Национальном университете Узбекистана. Если мы хотим достичь каких-то реальных результатов, которые мы поставили перед собой, да, цели, это... Только обмен знаниями. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюс. Казанский федеральный университет в ходе рабочего визита в Татарстан посетил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Подробнее о событии расскажем в нашем сюжете. 18 декабря Казанский федеральный университет посетила делегация Кемеровской области под руководством главы региона Сергея Цивилева. В ходе визита гости побывали в музее истории КФУ, экскурсию по которому провел проректор по внешним связям Казанского университета Ленар Латыпов. Затем состоялась встреча Сергея Цивилева со студентами Казанского университета из Кемеровской области, которых в настоящее время около 15 человек. Также прошла встреча делегации Кемеровской области с руководством КФУ. Как подчеркнул Сергей Цевилев, делегация Кемеровской области прибыла в Татарстан, чтобы перенять передовой опыт одного из ведущих регионов Российской Федерации с целью внедрения его на своей территории, в том числе в области образования. Это был первый официальный визит губернатора Кемеровской области в республику в качестве руководителя региона. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюз. Pokemon Go – игра с элементами дополненной реальности, основанная на японском мультсериале Pokemon. Приложение было запущено в июле 2016 года и за короткое время приобрело широкую популярность по всему миру. Учащийся IT-лицея КФУ Артур Еремов разработал свой уникальный аналог игры Pokemon Go.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 В Елабужском институте КФУ стартовали мероприятия, посвященные подведению итогов календарного года. Отличившихся студентов научной, общественной, спортивной и культурной деятельности поздравили деканы факультетов. За время учебы студенты многое сделали для Елабужского института КФУ, принимая участие в конференциях, форумах и соревнованиях различного уровня. РАВКОМ для меня стал чем-то родным, уже как семья. В правкоме нашла друзей и э, действительно это сделало мою студенческую жизнь очень красочной. Также в Елабужском институте КФУ прошла церемония закрытия года Льва Толстого. Для студентов и преподавателей вуза коллективом Елабужского колледжа культуры и искусств был организован литературно-музыкальный вечер, посвященный великому писателю. Лично для меня год Толстого на самом деле был годом большого опыта, прежде всего в проведении подобных мероприятий, проведении лекций и вот кураторских часов. В ходе церемонии состоялось награждение профессорско-преподавательского состава и студентов вуза за плодотворную работу в рамках года Льва Толстого. До конца года студентов и преподавателей института ожидают еще множество мероприятий. Анна Глазунова, Сирена Иванова, Адар Нурниеев, Универньюз. На этом наш выпуск подходит к концу. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока.